Здарова, меня зовут Владислав, и в этом видео я покажу тебе способы, которые помогут понизить твой пинг в CSGO. Перед началом видео давай договоримся так, если хоть один из способов тебе поможет, ты поставишь лайк и подпишешься на канал. Если же проблема останется, тогда обязательно напиши в комментариях, в чем собственно она заключается, и я постараюсь тебе помочь. Что ж, но я не буду долго затягивать с началом, и мы приступаем к способам понижения пинга. Для начала нам нужно узнать наш пинг. Один из способов это сделать, ввести в консоль netgraph 3, и у нас в правом нижнем углу появится Статистика соединения. Этот инструмент очень полезен, так как он сразу показывает нам информацию о входящем и исходящем соединении. Текущий пинг, количество потерянных пакетов информации при передаче и приеме и кадровую частоту. Давайте мы все разберем. Итак, лос ⁇ число, которое показывает, сколько пакетов было потеряно во время передачи от сервера нам. Обычно оно говорит о несоответствии скорости вашего входящего канала и серверного исходящего. Чтобы принять избыточную информацию, которую сервер нам пытается передать, необходимо уменьшить объем этой информации. Чук Показатель того, сколько ваш компьютер не может передать серверу из-за того, что скорость вашего соединения не позволяет, либо сервер запрашивает слишком много информации. Итак, практика. Первый способ. Диспетчер задач. Запускаем игру, сворачиваем ее, открываем диспетчер задач и во вкладке подробности ищем процесс к CSGO.exe, нажимаем на нее правой кнопкой мыши и затем выбираем приоритет ниже среднего, этот способ вам обязательно стоит попробовать в матчмейкинге, потому что многим людям он действительно помогает, некоторым он даже снимает пинг на 30-60 единиц. Второй способ выставление параметров запуска, здесь мы будем прописывать параметры запуска, для того чтобы это сделать нажимаем правой кнопкой мыши по CSGO, открываем свойства и вставляем параметры запуска, которые будут находиться в описании, если хотите можете подогнать число FPS Max под себя. суть заключается в том, что ограничение FPS а также может повлиять на пинг. Поэтому, если ваш комп не выдает условно 300 FPS, а только лишь 140 в среднем, то можете ограничить FPS где-то как раз-таки на 144, как сделал это я. Способ номер три. Ограничение пинга. Суть его заключается в том, что мы понизим максимально допустимый пинг при поиске игры и тем самым нас будет кидать на сервера с наименьшим пингом. Но для начала нам нужно узнать пинг до самого ближнего к нам сервера. Для того, чтобы это сделать, нужно зайти в Сим, открыть свой профиль, зайти во вкладку игры и здесь на игре Counter-Strike Global Offensive нажать личная статистика. Тут найти подпункт пункт Latency и в этом пункте как раз таки у нас будет написан сервер с наименьшим пингом. В моем случае это 45. Далее мы заходим в игру CSGO и там выставляем максимально допустимый пинг на 10 больше, чем пинг до сервера. Это делается из-за того, что пинг может указываться не совсем точно и немножечко разнится. Поэтому мы оставляем небольшой запас для поиска сервера. Зачем мы же мы проверяли самый ближний сервер? Суть в том, что если пинг для самого ближайшего для вас сервера составляет условно 50 миллисекунд, а вы поставите в подборе игроков всего 30, то для вас никогда в жизни не найдется сервер. Банально потому, что нет такого сервера, до которого бы у вас был такой маленький пинг. Четвертый способ. Вирусы и трояны. Не исключено, что ваш компьютер подцепил веб-заразу где-то на просторах интернета, и теперь она грузит канал вашего интернет-соединения, посещая всякие неблагополучные адреса или выкачивая из сети что-то на ваш компьютер. Решение. Скачать любой антивирусник, запустить большую проверку и, собственно, Благополучно избавиться от этих вирусов. Однако есть еще одно решение этой проблемы. Если на вашей винде нет чего-то супер важного для вас, то вы можете просто переустановить операционную систему и справиться с большим количеством проблем, которые могли набежать во время ее использования. Один из пользователей Steam как раз пишет: Когда у меня были трояны, я лично сам переустановил Windows. Антивирусы не помогали. Поэтому переосновка операционной системы это всегда большой способ решения почти всех проблем. Способ номер пять отключение ненужных программ Это очень важный пункт, но многие почему-то пропускают. Нужно просто во время игры в CSGO отключать все программы, которые так или иначе могут быть связаны с интернетом. Это может быть Skype, u -Torrent и тому подобное. Например, также браузер. Если эти программы работают, то пинг будет больше. Как вы сами знаете, Skype предустановлен на Windows. Если вы хотите узнать, как удалить большое количество ненужных программ, обязательно смотрите вот это видео по... Не туда показываю. Обязательно смотрите вот это видео по подсказочке справа сверху, либо же по ссылочке в описании. Там я удалял все программы и, соответственно, повышал ваш FPS в CS Я думаю, вам это понравится. Также в пятый способ включаются антивирусники. Во время игры их стоит отключать. И шестой последний способ отключение защитника Windows. Он же встроен антивирус в Windows. Суть его заключается в том, что просто так через настройки Windows его не получится отключить навсегда. Его можно отключить временно, однако через время он сам скоро начнет работать. Защитник Windows он же Microsoft Defender напрягает систему ровно так же, как и обычный антивирус. Поэтому если вы хотите узнать, как его отключить и вследствие избавиться от многих проблем, как например с большим пингом или с FPS. тогда также смотрите Видео по подсказочке справа сверху Опять не туда показывают, елки-палки Либо же смотрите видео по ссылочке в описании Это очень полезная штука и я советую Всем ее отключать Что ж, на этом все, благодарю всех за просмотр Обязательно жмякните там чего-нибудь Под видео, если вам понравилось Всем пока и удачи